Аутизм. Что мы знаем о нем? Во время диагностики ребенок находится в непринужденной обстановке. То есть он выполняет ряд каких-то определенных заданий. Специалист уже сидит и в протоколе отмечает все, после которого выдаются заключение. Новая разработка ученых Казанского федерального университета. Если вы представите вот топ в розетке, там 50 Гц. Ну, здесь немного больше, О, ну, раз...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 Всем привет! В эфире Универ а в студии Александр Фирсов. 27 сентября в приемной президента Российской Федерации в Республике Татарстан состоялась церемония награждения призеров синхронного турнира Приволжского федерального округа по игре «Что, где, когда» с участием главного федерального инспектора по Республике Татарстан Виктора Демидова, министра образования и науки Республики Татарстан Ильцура Хадиулина и ректора Казанского федерального университета Линара Сафина. Турнир был организован для любителей военной истории и посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов» под патронатом аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. О таких людях в народе говорят «необычный» или «странный». Аутист — это человек с биологически обусловленным заболеванием, которое проявляется в состоянии погружения в себя и ухода от контактов с реальной жизнью и окружающими его людьми. Аутизм сегодня является довольно распространенным явлением. О том, как улучшить состояние пациента, расскажет наш корреспондент. В детском саду Казанского федерального университета «Мы вместе» появилась возможность пройти диагностическое обследование по протоколу наблюдения АДАС-2. Это признанный на международном уровне золотой стандарт диагностики расстройств аутического спектра, которым сегодня владеют специалисты детского сада. Вообще в психологии есть сенситивный период, и он считается вот этот школьный возраст. Если до трех лет диагностировать у ребенка аутизм, то выстроив индивидуальный маршрут, правильный, и работа всех специалистов, психолога, дефектолога, логопеда, э, психиатра, да, который дает заключение, есть больше шансов, что ребенок пойдет в обычную школу, и он будет жить с нормотипическими детьми. На сегодняшний день аутизмом в мире страдает каждый сотый житель планеты – Ежегодно их становится на 11-17% больше. Особенности развития заметны в первые три года жизни. Проявления заболевания с возрастом усугубляются или сглаживаются. Ребенок-аутист заметно отличается от ровесников. Он стремится к одиночеству, не играет с другими детьми, сторонится их. Так ему комфортнее. У ребенка нарушено проявление эмоций. Это яркий представитель группы интровертов. Всегда в себе, не обращает внимания на то, что происходит вокруг. По возрастной психологии в педагогике есть, например, Основные критерии, то есть в месяц что должен уметь ребенок делать, да? там в три месяца, в полгода, в год. И если родитель очень внимательно и четко относится к своему ребенку, то он понимает, что если, например, в тот период, когда идет эмоциональное общение ребенка с родителем, и ребенок вдруг не смотрит в глаза маме, да, которая наклоняется и агукает с ребенком, то это уже первые звоночки того, что что-то в развитии идет не так. Своевременное лечение – вот что действительно может помочь человеку избежать осложнений заболевания. Самой действенной методикой является адс 2 Это тест, позволяющий оценить особенности общения, социального взаимодействия и игры ребенка. Суть теста АДА заключается в наблюдении за поведением ребенка в последовательно предлагающихся играх, заданиях, беседе. Так как дети с расстройствами аутического спектра демонстрируют разную степень развития и владения речью, то тест разделен на пять модулей, каждый из которых соответствует определенному возрасту. Первый модуль, например, мы можем его использовать от 12 до 30 месяцев. Далее идет для детей от 31 месяца и старше и вплоть... До взрослого возраста. Но еще разделяется в том числе для детей, не владеющих речью или использующих отдельные какие-то активные слова. Далее следующий модуль идет для владеющих фразовый, но беглый. Речь. Проведение теста обычно занимает 45-60 минут. Еще около 40 минут требуется специалисту для обработки результатов теста и написания заключения. То есть всего это займет от полутора до двух часов. Во время диагностики ребенок находится в непринужденной обстановке. То есть он выполняет ряд каких-то определенных заданий. Специалист уже сидит и в протоколе отмечает. Все, после которого выдаются заключения. В завершении тестирования подсчитывается сумма баллов, отмеченная специалистом в специальном бланке. По окончании ада с диагностики родители на руки получают результат обследования, с которым в дальнейшем необходимо попасть на прием к детскому врачу-психиатру для постановки точного и полного диагноза с учетом всех диагностических критериев. Напомним, что детский сад Казанского федерального университета «Мы вместе» открылся в сентябре 2022 года. Он является базовым для обучения будущих педагогов повышение их квалификации, а также федеральной площадкой по сопровождению детей с расстройством аутического спектра. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета продолжают открывать миру все новые научные проекты. Достижения исследователей КФУ усовершенствуют установки для плазменной обработки материалов. Научная работа проводилась в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом. Подробнее о нем смотрите далее.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 Казанский федеральный университет принимает делегацию Нижегородского государственного университета имени Лобачевского под руководством проректора по международной деятельности Александра Бедного. Казанский федеральный университет представил Тимирхан Алишев. В мраморном зале Казанского федерального университета состоялся день карьеры для студентов Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Студентам предложили работу в ряде IT-компаний.